куртазов Денис, город Красноярск, основатель лазертаг-клуба Аванпост. Работаем мы с 2014 года. То есть у нас был один из первых клубов, кто из э, заброшенных лагерей и парков перешел в крытые помещения и больше приблизился уже к стандартам аренных лазертагов, ну, как мы здесь сейчас mm -hmm. присутствуем. являюсь администратором э, сообщества бизнес-лазертаг, э, веду тренинги по развитию лазертаг-бизнеса, э, больше в военном лазертаге. В ареном я объективно понимаю гораздо меньше, то есть мне в этом плане иллюзий нет. Занимаюсь там рекламой, другие мелкие бизнесы, то есть ну, в основном то, что меня кормит очами, занимаюсь это, конечно, азарт То есть с 2014 -го года да, был счастье. открыт первый клуб, угу. соответственно на, на сегодняшний день сколько рабочих клубов И какие-то такие основные исторические моменты, то есть, там, в таком-то году открыли второй клуб. А, ну бизнес начал я примерно с 500 тысяч, было просто парк оборудования, там 20 комплектов. Работали мы в заброшенном лагере, платили сторожу. А, тогда я сразу понимал, что это все ненадолго и долго выжить не может, если в таком руке продолжать. У меня конкуренты тоже были, которые в подобном формате работают. Мне нужно было от них быстро дистанцироваться, поэтому я начал арендовать пейнтбольные площадки больные площадки, естественно, что у них возникал интерес, потом покупать свой лазер так и мне рано или поздно, ну, приходилось как-то с ними э, сотрудничество прерывать э, с какими-то потерями в клиентской базе, с потерями финансами, но в целом это было правильно, когда у тебя собственных денег нет. Э, потом э, мы начали работать с скрытыми площадками, также э, привлекая э, партнеров. Истории были разные, хорошие, там плохие, это уже не важно, это уже история, вопрос сейчас в чем. В том, что мы начали примерно с 2015 года, к концу 2015 года работать на крытых полигонах. Сейчас у нас э, на текущий момент три крытых площадки одна открытая. Мы планируем примерно к 2025 году выйти на 7-8 собственных крытых площадок и также выйти на франшизу. Ему название еще придумать нужно, потому что есть аренные, есть военные военные ассоциируются с уличным. И непонятно, как его вообще называть, потому что это уже и не уличный, и не аренный. Потому что я тогда будет uh -huh. с этим сообществом. Слово придумать, но гибридный я называю. Uh -huh. Вот как раз отличный вопрос для подписчиков. Пишите в комментариях, как вы бы назвали гибридный лазертак. То есть лазертак с неоренным оборудованием, в хорошей, крытой площадке, возможно, даже под крышей торгового центра. Да невозможно под крышей торгового центра. Мы взяли помещение в центре города, отапливаемое, большое. Это двухэтажная большая площадка. То есть все это стоило денег, это нужно было как-то окупать. И мы придумывали квестовые программы э, в духе сталкера, Майнкрафта, где там бегают снорки, зомби, в которых ты в процессе игры стреляешь. Э, Какие-то появляются дополнительные игровые механики, не связанные с лазертаг оборудованием. И это тоже очень сильно разнообразило игру. Мы э, фиксируем процент возврата и измеряем стоимость следа Мы примерно в два раза, в три раза некоторые месяцы снизили стоимость следа за счет этих программ. И при этом э, лиды, ну, сами mm -hmm. игры такие дороже, но при этом пользуются большим спросом. И, соответственно, за счет квестовых программ увеличили возвращаемость клиента, потому что ты можешь сегодня в одно поиграть, завтра в другое, mm -hmm. в третье, в четвертое, в пятое, в шестое. У нас там порядка восьми разных сценариев квестовых, каждый из них, он не просто по названию отличается, он отличается по своей сути и игровым ощущениям в процессе игры, потому что mm -hmm. это уже не совсем из рта. То есть, правильно я понимаю, что основным как бы ключевым преимуществом перед всеми конкурентами это именно внедрение лазертаг с плюс квест соответственно механика не очень непонятно то есть это реализовано с помощью ваших там аниматоров актеров или все-таки с применением каких-то фишек оборудования или с точки зрения оборудования для лазертага это просто игра но антураж вокруг Немножко меняет этот сценарий. Мы для себя что хотели? Мы для себя хотели так дистанцироваться от конкурентов, чтобы ни один конкурент не мог нас э, повторить, даже если хотел это сделать. И в этом плане мы пошли путем э, развития перформанса. Перформанс это именно ставки угу. на игры актера и игры инструктора. Выстраивается коммуникация между и игроком и игрой, даже не ведущим, а именно самой игрой, что сама игра должна о чем-то человеку говорить. Угу. То есть она заставляет его действовать определенным образом. И мы создавали именно игровые механики, которые меняют суть игры. Но ну, концептуально получается, что ну, оборудование является как бы такой основой. По сути, его функционал не меняется от игры к игре. Все остальное додумывали вы своими Он силами. не меняется, да. Мы просто придумывали дополнительный реквизит, uh -huh. который вообще не лазертачный. Даже с лазертагом мне никак, как, как правильно сказать не соединяется, mm -hmm. он вообще автономно существует и даже если так убрать этот квест можно все равно играть и без лазертага, можно взять страйкбол, можно взять пейнтбол, это все равно будет этот квест. Я правильно понимаю, что так или иначе это сопряжено с э, некими дополнительными расходами? То есть организовать игру в лазертаг нужен инструктор, который расскажет, выдаст э, оружие и идем играем. Соответственно, uh -huh. организовать перформанс лазертаг нужны актеры, которым надо оплатить, нужен реквизит, который так или иначе изнашивается. Да. Но при этом ценник он компенсирует, правильно да. я понимаю? То есть экономически получается гораздо интереснее а, такая история. Да, например, берешь какую-то область своего бизнеса, и uh -huh. там на 10% увеличиваешь прибыль. Здесь немножко на 10, здесь здесь, здесь, здесь, здесь. То есть нам примерно на, на 10% увеличила прибыль от нашей обычной прибыли. То есть с uh -huh. точки зрения денег это не сильно много, там прибыль увеличилась там, на 50-60 на тысяч с одной точки. Но когда у тебя 3-4 точки, это уже значительно. А когда ты сделал по 10% во многих областях, это уже очень значительно. Мы же не только э, сэ сэкономили на том, что дополнительно эта программа дороже стоит, мы же еще и сэкономили на том, что у нас снизилась стоимость лида. Угу. То есть лид стоил до квестовых программ 600-700 рублей. Сейчас он нам стоит там, от 100 до 300 рублей один клиент. Угу. Ну, то есть с точки зрения, короче, средний чек 10 500. 100 рублей стоимость клиента, у тебя неограниченная клиентская база, ты просто открываешь точку, запускаешь рекламу и полностью загружаешь. Но это мы говорим про клиентов именно на детский день рождения. Да. Ну, показатели сроднее нашим. Ну, в Москве, наверное, подороже, просто потому что здесь ценники немножко другие, а в регионах примерно то же самое. Лазервар, почему они, то есть на момент выбора оборудования, почему выбрали их, а не кого-то еще, почему сейчас продолжаете работать с ними, а не смотрите в сторону условного конкурента Farpost, сидит там кто-то еще. то есть uh -huh. Про нас не буду, мы аренники, поэтому нас здесь быть и не может. Ну, изначально, когда был 2014 год, я анализировал, кто вообще есть на рынке. Сравнивать особо было не с кем, тогда форпоста еще не было. Uh -huh. То есть, если был бы форпост, я бы тогда, наверное, задумывался uh -huh. между форпостом и лазерваром. Но на тот момент выбор был очевиден. Почему? Потому что полигон был очень закрытым. Угу. Они очень себя закрыты, очень дерзко вели, и как, и да, как бизнес-партнер было понятно, что с ними будет очень тяжело работать, и, и что хорошее, это не вылится. Что касается о, LCD, они себя дискредитировали у нас в Красноярске, ну просто там у нас был клуб, который купил у них оборудование, а, и а, когда оборудование через три месяца сломалось, им отказали в гарантии, и эту угу. историю как бизнес-сообщество все друг с другом общаются. И, ну, я эту информацию знал, потом компания там, они же несколько раз меняли бренд, угу. и сейчас, по сути, они распались на две разные компании, и в последнее время получаю хорошие отзывы, что я, правда, не знаю, кто из них там лучше, но я теперь знаю, что есть компания, которая, ну, не очень, а есть компания, которая, которая очень, которая, в принципе, хорошо, и никто больше не жалуется, но это прошло сколько лет, прошло, я стал получать рекомендации на LCD примерно в 2017 году, mm -hmm. когда сказали, что вот ребята прям хорошо начали делать, по сравнению с тем, что было. Это прям... То есть Сейчас э, имело бы смысл уже посмотреть их в сторону, но у нас парк оборудования 120 комплектов. Нам переводить их на LCD но ну, просто не имеет смысла, потому что раньше у LCD была онлайн-статистика, да, mm -hmm. а у лазервара не было, и, возможно, еще был бы какой-то смысл. Сейчас лазервар тоже имеет онлайн-статистику, и mm -hmm. просто уже смысла нет рассматривать другого производителя. В ремонте примерно находится постоянно там 2-3 процента парка. Uh -huh. есть, ну 4-5 они вообще безвылазно. Но иногда это показатель растает до 10 uh -huh. Ну, Например, в февраль 23 февраля 10-15 таггеров может улететь спокойно там за одну неделю, потому что идут корпоративы по 30-40 человек, там какой-нибудь зомби-апокалипсис, там столкнулись два дядьки, uh -huh. и, и там в магазин вылетел. Так, ремонт осуществляете своими силами? Ремонт своими силами осуществляем. У нас отдельно uh -huh. сервисный работник, он занимается только ремонтом и больше ничем, он постоянно ремонтирует. По сути, все вехи, такие самые важные моменты в судьбе нашей компании, это всегда кризисы. Uh -huh. После каждого кризиса нас настолько сильнее. Самое сложное, с чем мы сейчас сталкиваемся последние два года, это нехватка кадров. Ты открываешь там кафе, есть много людей, которые работали в кафе. Ты открываешь кинотеатр. Есть много людей, которые работали в кинотеатре. Ты открываешь лазертаг и воспитываешь кадры сам. И, и воспитываешь кадры сам. В начале 2020 года когда мы открыли, одна точка у нас переехала, одна открылась новая, угу. мы остро почувствовали, что просто не хватает людей, которые готовы брать на себя ответственность которые готовы uh -huh. двигаться самостоятельно. Это управляющий инструмент. Это управляющий, нет, а, инструментальных uh -huh. проблем нет. Uh -huh. Это именно управляющий, потому что мы придерживаемся принципа автономии. Я против того, чтобы какой-то руководитель давал прямые указания подчиненным и разжеванным, что делать. Uh -huh. То есть он должен быть наставником, он может им разжевать, что делать, когда человек это делает первый раз. Но не может делать этого постоянно. Uh -huh. То есть, такие простые вопросы, как, какую краску лучше купить, э, где должна быть полоска, какой длины и э, чем мне лучше протереть стекло, человек не должен задавать э, своему руководителю. Если он задает такие вопросы. Да. Лечить, учить, мочить? Лечить, учить, а -а -а. мочить, да? да. По этому правилу стараемся придерживаться, потому что иначе это превращается в то, что э, люд, э, людям удобно, когда за них решают. Угу. Для чего он ведется? То есть это некая история для себя или это ну, подспорье для продажи франшизы, mm -hmm. то есть ну, там не очень много людей, он не очень активный, но тем yeah. не менее вы тратите силы и энергии, чтобы его вести. А по большому счету это некий такой дневник для себя mm -hmm. и э, способ получить какую-то обратную связь. То есть, мне там не столь важно количество человек, сколь важно качество обратной связи. Mm -hmm. И то, что мне там люди потом пишут в сообщения и что-то консультируются. Один из последних там постов это отчет за февраль да. Да, по, по деятельности компании плюс да. там прошлый год. То есть это реальные цифры да. для чего? То есть почему ну, это важно для тебя публиковать, скажем так, твои результаты? потому что тогда искал инвестиции. Вот это честный ответ. Удачно? Ну, да, удачно. удачно. Там uh -huh. табличка с показателями, а, во-первых, почему а, как основной показатель это ебеда, то есть почему пользуются именно им, потому что есть же разные показатели эффективности бизнеса. Uh -huh. Соответственно, и я правильно понимаю, что в этой табличке по результатам, мы ее выведем на экран, да, представлены там показатели, там есть операционная выручка, Соответственно, uh -huh. там есть операционные расходы, отдельно выделен фонд заработной платы, маркетинговые расходы, расходы управляющей компании. Uh -huh. И есть EBITDA. Э -э но, судя по всему, что в операционные расходы уже включены фонд оплаты труда, реклама и расходы головного офиса. Почему отдельно выделяются расходы на маркетинг, отдельно выделяется фонд оплаты труда? То есть это как? Это ключевые, но при этом не выделяются отдельно, например, расходы на аренду. Вот у нас есть доход. Соответственно, у нас есть внешние поступления. Угу, а, угу. Вопрос, что такое внешние поступления? То это, это, де, это деньги, да, не свои. А, угу. Соответственно, дальше вот выделяется реклама, фот, а, и дальше есть операционные расходы. Я правильно понимаю, что рекламные расходы и фот, они включены в операционные да, расходы. Да, да, да. То есть операционные расходы это просто суммарные расходы. По-моему, mm -hmm. да, я уже не mm -hmm. помню сейчас. Условно, если по цифрам, то каждый клуб примерно какой имеет оборот в месяц? И, соответственно, какие у него расходы? Филиал по-разному, потому что если брать филиал, который у нас только-только открывается, вот мы открыли, когда город героев, мы примерно оборачивали 600 тысяч первый угу. год, второй год он вышел на 850 и до миллиона, угу. ну и его потолок – это миллион, угу. вот, потому что там немножко не такой формат, как здесь. В таком формате можно зарабатывать гораздо больше. И я хочу да. к такому формату прийти. Говоря, Кратно я... больше. <крат Кратно больше, да, и это гораздо интереснее, ну, по вложениям, mm -hmm. соответственно, больше. Mm -hmm. А расходы при этом? Аренда в среднем мы берем по 150-250 рублей квадрат, если это 600 квадратных метров, 120 тысяч, например, mm -hmm. 150 тысяч вход на точку. Где-то переменных расходов, сейчас вспомню, там посуда 1040-30, одноразовые, угу. в том числе с украшениями для угу. специальных пакетов где не просто она пластиковая а красивая прям а, и ремонта тысячи четыре и все остальное в принципе короче точка примерно 400 а, тысяч может с 800 приносить с учетом рекламы с учетом рекламы у нас есть управляющая компания которая съедает а, часть расходов то есть в принципе она могла бы не существовать угу. Но с чем мы столкнулись? Когда нет управляющей компании, и каждый филиал предоставлен сам себе, становится, ладно, когда у тебя их 2-3, еще нормально. Если у тебя там уже 4-5 появляется, возникают проблемы. То есть на данный момент наша компания, управляющая компания, не сильно нужна объективно с точки зрения финансов. Но это вопрос взгляда в будущее. Почему? Угу. Потому что когда она будет нужна, и ты ее из воздуха не сделаешь. Это позволяет мне уезжать там на 3-4 месяца, вообще не заглядывая в бизнес и вообще не появляться на площадках. И, ну, то есть, в принципе, я его автоматизировал за счет управляющей компании, цена автоматизации». Uh -huh. То есть да, у меня меньше прибыль. Да, мы, возможно, меньше двигаемся. Ну, медленно uh -huh. двигаемся. Но с другой стороны, я более свободен, могу сейчас заниматься семьей. Первые три года я не мог заниматься семьей. Вообще, у меня даже выходных не было. Я работал 12 часов ночи, и вставал uh -huh. в 8 утра и так каждый день на протяжении практически трех лет. То есть, если кто-то сказал там мне в жизни, что мне просто повезло, я бы ему дал по башке. Uh -huh. Мы, по сути, 6 лет до конца 2019 года двигались за счет собственных денег uh -huh. и это очень болезненно. Очень болезненно для личной жизни, очень болезненно для а, Ощущение вообще окупается, тебе uh -huh. окупается, ты просто работаешь, работаешь, работаешь, бизнес у тебя растет, а сам лично ты ходишь в кроссовках там, прошлогодних. А вообще бизнес-образование какое-то, то есть откуда желание было изначально заняться бизнесом и ну, учился, выбора не, не а было. Ага, вот так, выбора не было. Хороший ответ, выбора не было. Ну, у меня родился ребенок, у меня была зарплата официальная 30 тысяч, Там за год дорос до управляющего магазина, мне предложили управляющим магазином Технопоинт. Спросил, сколько зарплаты, там 45 тысяч зарплата, там склад на 300-400 миллионов, при зарплате 45 тысяч я подумал, что мне это не нужно. Вот. А к тому моменту у меня уже был бизнес-план написан, я учился в КМБШ в школе написал бизнес-план, uh -huh. это Красноярская это... молодежная бизнес-школа, uh -huh. это государственная программа поддержки бизнеса. Uh -huh. И, собственно говоря, я прошел эти курсы, нашел деньги у родственников, uh -huh. доказал в течение года, компенсировал мозги, что у меня получится, потому что ну, 90% бизнесов прогорают uh -huh. в первый же год и нужна была вообще уверенность, что если тебе деньги дадут, моя собственная уверенность, что мне это получится, и уверенность людей, которые деньги дают, что мне это получится. Гарантом такой уверенности был бизнес-план, угу. где было все продумано. Я год посвятил изучению маркетинга. Пока я работал в найме, я согласовался с начальником, то, что я конец рабочего дня провожу, обучаясь, если угу. я все сделал. И занимался самообучением на протяжении года, угу. изучал именно маркетинг в первую очередь, потому что ну, двигателем бизнеса является продажа. полигон можно вот это вот все вот фотографировать, да, нанять кого-то сказать, сделай мне так же, сделай так, что этого мало. Угу. Потому что, ну, ваш секрет, я думаю, не вот в этом. Совсем. Не вот в этом. Да. Секретов-то особых нет, но не ну, вот да. в этом. Ну, дело не в этом, Да. это да. прекрасно понимаю. А какие-нибудь еще курсы, книжки или дальше ну, только ну, самообразование? Нет только самообразование, у меня в принципе образования нет. То есть я из классов учился, пошел в университет первый раз, а оттуда меня отчислили. В армию пошел, потом mm -hmm. второй раз в университет пошел. Учился, все нормально, все сдавал, потом понял, что зря трачу время и сам ушел. К бизнес-образованию современному какое отношение? Ну, к какому именно? Ну, всякие, Которому университет не, преподает? Не-не-не, именно вот которые... курсы популярные, всякие лайк-центры. но У меня хорошее к этому отношение. У меня плохое отношение к людям, которые туда приходят. Почему? Потому что э, вот я был э, в бизнес-молодости, был в кмбша угу. и это очень большая разница. Почему? Потому что это две разных воронки. В КМБШ набирали из тысячи человек 20. Угу. И отбор был ну то есть брали 1000 тысячи человек из этих 1000 тысяч человек 20 человек тех кого пускали на курс mm -hmm. из этих 20 человек 90 процентов открывали бизнес и регистрировали ИП и платили mm -hmm. налоги то есть нас потом спустя годы обзванили потому что это государственная программа и человека, который эту программу вел, за типа не поверили, потому что у него были лучшие показатели по регионам и типа думали, что он их завышает. И обзвонили каждого и спрашивали: у вас открыто юридическое лицо, у вас открыто какое? Uh -huh. И ну и я вот отвечал на эти вопросы и он написал письмо поддержки, чтобы его поддержали ребята, которые выпустились, сказали, что uh -huh. да, действительно такие результаты. Там воронка наоборот, как можно больше людей загнать. Там тысячу-две тысячи человек, из этих тысячи тысяч человек будет те же самые 20 человек, у которых что-то получилось. И их покажут как крутые кейсы. Угу. Но дело не в курсах и не в преподавателях. Дело в том, что там, где ну, пьет толпа, родник отравлен. В этом плане там приходят люди, они приходят зачем? Они приходят за инструкции, как им жить. А все, что нужно, это работать. То есть, mm -hmm. если ты приходишь э, на курс за конкретным инструментом, там конкретный инструмент преподают, бери и делай. Но при этом то, что они делают, это скорее правильно, потому что все равно дают базу, возможность. Да. Дают базу, дают возможность, потому что от сколько курсов я ходил, э, они всем не окупились. Mm -hmm. э, не было такого курса, э, который бы мне вообще ничего не принес. Вот как раз поднялась тема ошибок, да, то есть ошибиться раз, ошибиться два. Какие ошибки были? Ну, самые глобальные. Я очень много общаюсь с теми, кто еще занимается бизнесом. Ну, первое, это разделение зон ответственности. Не все это делают. Как бы это ни было банально. Если работают два партнера, должны быть разделены зоны ответственности. Угу. Второе, что самое, наверное, тонкое, когда начинается речь о том, что ты же мне друг, да, или там и для меня важны хорошие отношения или еще какая-то вот такая канитель, это сразу история о том, что человек выторговывает угу. тебя за некую лояльность, за которую он хочет получить материальные блага. То есть бизнес с друзьями? Возможен только в случае четко прописанных разграниченных зон ответственности. Нет, если вы занимаетесь бизнесом, а не дружбой, потому что вообще ага. после всех курсов, которые я посещал, пришел к выводу, что большинство людей, занимаясь бизнесом, занимаются не бизнесом, а саморазвитием. Угу. То есть их мало интересует бизнес с точки зрения его основной цели – прибыли. Угу. Ну, то есть у бизнеса есть конкретная цель – это извлечение прибыли. Все чьи-то обиды, все чьи-то там предрассудки, все чьи-то еще какие-то мысли, какие у там возникают, это все тараканы в голове. Угу. Понятно, что есть экологичный бизнес, есть не экологичный бизнес. Но если просто ты ведешь честный, белый бизнес, все твои предрассудки остальные, это все тараканы в голове. И в этом плане должно быть четко прописано, кто за что отвечает, и должно быть четко понимаешь, что вы занимаетесь бизнесом, а не я обиделся. Ну, то есть обиды в бизнесе ⁇ это очень частое явление, когда есть партнер. То есть, человек обидился, у него есть какое-то свое мнение о чем-то, ну, например, о стратегии развития. Или у него есть собственное мнение о том, какой сотрудник должен быть, работать он будет, не будет он работать. Mm -hmm. Об этом можно долго спорить, но есть только один критерий. Либо компания зарабатывает деньги, либо компания несет убытки. Если компания зарабатывает деньги, ну, все равно что ты думаешь это об этом человеке. Если компания из этого человека несет убытки, все равно, что ты думаешь об этом человеке. Если либо этот человек эффективен, либо этот человек неэффективен. То есть у нас был так с менеджером по продаже. То же самое и в партнерстве, поэтому сразу должны быть оговорены условия входа и условия выхода. Если условия входа все очень рады обсуждать, то добиться разговора, разговора об условиях выхода достаточно тяжело. Люди не хотят обсуждать негативные сценарии развития событий. Это сразу у них исчезает весь этот заряд ахев, э, у нас все получится. С партнерами там расходился. Я понял такую штуку, что по большому счету я занимался тем, что там помогал там, людям, что-то там создавал, какие-то идеи. меня не интересовало вообще, что они там думают по поводу там, будущего компании, что они думают по поводу своих собственных интересов. Меня интересовала моя конкретная цель, моя конкретная идея и ее реализация. И мне было абсолютно все равно, я буду делать это с ними или без них. Вот. И это очень пугает людей, uh -huh. ну, в том числе и партнеров. Их очень пугает такое отношение, когда человек просто идет без оглядки. Они боятся. Боятся, что ты просто ну, перешагнешь через них и пойдешь дальше. Но по большому счету, ну так оно и происходит. То есть, если у меня на пути встает там, человек, который мне мешает, ну, я его не замечаю, я просто прохожу сквозь и все. Сильно. Ну. Сильная позиция. Ну, это не потому, что я такой вредный и злой. Это потому что. Ну, а почему должно быть происходить иначе? У тебя есть идеи, ты в нее уверен. Ты знаешь, что и как делать. Бери и делай. Вопрос, собственно, такой. Если сейчас. Представляем, что ничего нет, но вот сейчас появляется возможность открыть возможность и желание открыть новый Лазертак-клуб. Угу. Какой первый шаг, с чего бы ты начал? Ну, я бы первое, что сделал, помещение в собственность, угу. потому что если брать Лазертак а, как отдельно, ну, просто от отдельно, ну, он окупается там за полтора года, вот в вашем случае, угу. у нас там за год у нас вход поменьше, но у вас прибыли больше, чисто в НПВ. Он угу. гораздо больше NPV, чем у нас. Если ты берешь недвижимость собственности, на нее ставишь лазертак, у тебя там обычно недвижка окупается 8-10 лет, у тебя срок окупаемости снижается до 4-5 лет, если помещение находится в собственности, но это гораздо большие деньги. Угу. Ну и инвестора найти проще, почему? потому что если у тебя лазертак не получился, у него помещение в собственности, он потерял там 3% процента, 5% угу. от общих вложений, которые он компенсирует просто ростом цены недвижимости. Не, если да. он его приобрел. Ну и второе, это то, что, пожалуй, вот такой вот формат больших арен, я тоже в этом направлении думаю, что это где-то 1200-1400 квадратов, это две игровых площадки, это большее количество аттракционов, 4, банкет, 4 отдельных индивидуальных комнаты и банкетный зал. То есть я то, что у вас, я этого не видел, когда я придумал. во многом, mm -hmm. то есть, скорее всего, весь лазертак рано или поздно придет к такому формату. Ну. И это это просто разумно и если даже есть какой-то конкурент который работает вот как сейчас как мы uh -huh. и появимся новый я но по-новому я сам себя убью на рынке uh -huh. потому что ну я могу снизить цену имея две площадки но меньше квадрата, сам так бы стоит дешевле но у меня куча еще всего начали заработать. никто меня не обгонит и Будущие лазертаги я хочу сделать в таком же вот формате, как сделан Лазерленд, только в другой отрасли, немножко, естественно, по-другому. Спасибо большое, Денис, за столь обстоятельный рассказ. Если есть что сказать нашим подписчикам, милости прошу, но подписчики должны подписаться, поставить лайк, написать комментарий, написать, как там было, как называется военный лазертак под крышей торгового центра, как его назвать, придумать одно лаконичное слово, чтобы мы могли отличать эти направления. Ну, тем, кто играет лазертак, я бы сказал, что очень важно помнить, что все-таки лазертак это развлечение, командная игра, у нас очень много игроков, и э, у вас статистика есть, и у нас статистика есть. И очень многие игроки начинают гнаться за рейтингом. Важно помнить, что все-таки мы здесь э, занимаемся там, спортом, общением, развлечением. И люди, которые приходят играть, они просто хотят пообщаться с людьми, которые таких же интересов, таких же занятий, им просто весело и хорошо друг с другом. А что касательно клубов, ну, я просто пожелал бы работать, работать и работать. Потому что когда владелец бизнеса хочет, чтобы его бизнес рос, его бизнес растет другого не нужно есть всегда человека которого можно спросить и очень многие пренебрегают а, помощи чьей то стесняются стесняются но очень много людей готовы помочь Я... так что пишите в комментариях вопросы просьбы будем помогать совместно да спасибо Завершилось еще одно очень интересное интервью на нашем канале. Я надеюсь, что вы подчеркнули много полезной информации из этого выпуска. А мы будем продолжать этот формат. Нам он очень нравится. Не только Zoom-интервью, но и личное интервью. Так что, если у вас... Есть желание поучаствовать, пишите нам, с удовольствием с вами встретимся и вы расскажете нам о ваших проектах в Лазертаге и в принципе не только в Лазертаге. В будущем на нашем канале вас ждут выпуски о наших центрах Лазерленд в Петрозаводске и Симферополе. Мы уже съездили туда, но еще не успели выпустить их на наш канал, так что не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Гоу,